Что с твоей головой? И я могу найти крысу. Он глюч, ты знала? Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами снова играем в Киберпанк 2077. И мы с вами находимся сейчас под мостом. И это всегда не очень хорошее начало истории. Когда ты находишься под мостом с какими-то чуваками. Здрасте, чуваки. Вот и славно. Стал, ты звонил правильно. А, мне вот. Здрасте, я тут по делу к этой женщине. Женщина, привет. Пожать руку. Ну, пожать. Да, я. Yeah. Воу! Я же говорил, это плохое начало истории. Ты меня шантажировать будешь, пиздк. Условия ставить. А, нет. Давай свои условия. Так, я просто хочу поговорить. Ой. Эй, лапа, я лапа, прокрутила, лапа. прокрутила. Прокрутила. Прокрутила, случайно. Я и то я хотел нажать. О, мне провод, только не провод. Господи, Мэридит. Хлебова завали. Эта херня готова. Так, точно. Черт, а теперь... Скрол взял и Отключай перекрутил. Быстро и честно. Ты тут один? Нет, я с вами. Вот здесь конкретно. Живей! Меня прикрывает! ангелов-хранителей. Не хочу, чтобы здесь меня убили просто так. Калибра. Не отпустишь, твои шестерки будут тебя как конструктор собирать. Бред. Будешь выебываться, получишь 2 миллиона вон. Нет, только 2 миллиона! Один еще можно! Проверьте территорию. На, на, она не хочет рисковать. Я просто боюсь, что Зиппи сказал, что я здесь один, меня бы убили здесь, с легкостью. Вниматель. Давай, давай. Это он твой он слил тебе инфу по Вообще не знак такой. Кочевник, я могу найти вашу крысу. Я могу найти, да. Не знаю я никакого Гилкреста. Это вон тот планктон. Это правда, они не знакомы. Хотя конвои мне грабить случалось. Я знаю, кто эти... Что с твоей головой? И я могу найти крысу. Он ты ты знала? Просто смирись с тем, что я не тот, кого ты ищешь. Слушай, я знаю, где груз. Я могу тебе помочь. Мне просто нужно кое-что взамен. Хм. Я же говорил. Я, блядь, говорил тебе, что я не крыса. Господи Иисусе. Заткните его. Выпусти меня, пока я... Так, ты в порядке, ну да? Больше послушать. не глючишь? Хочу послушать, что он скажет Фух, выкрутились Хотя это, возможно, такой, знаете, неизбежный исход Итак, кочевник, что значит? У тебя охрана, ни к черту, я могу помочь Тебе нужна информация Тебе нужна инфа, мне нужен бот Давай договоримся, а, все, тихо Мне нужен бот, модель Болт Он у ребят, которые тебя грабанули Оставишь мне бота, я сдам налетчик Ты знаешь, как его достать? Я могу забрать его силой А могу заплатить Как они и надеются Второй вариант Только платить им ты будешь нашими деньгами Главный маникюр, чтобы мою не сломали Так, бабло Опа, кредиточка Так не пойдет, почему? Почему так не пойдет? Не знаю <Prize> Серьезно? Знаешь, что стал? Я внезапно передумал Зря. Очень зря. Просто интересно было, что это будет. Все, я свободен? Так, кажется, это неправильно, да, мы сделали? Мы неправильно сделали. Я думал, он сейчас еще больше... О, моя машина здесь стоит, оказывается. Я думал, он просто сейчас еще больше... Каких-то плюшек выбьет себе Ну ладно, так уж, так уж повелось Что не, за... не додалось Ничего Эта игра свободная Я могу просирать сколько хочу Могу не договариваться Могу бить свою машину об углы Могу Выпендриваться Могу не выпендриться, могу подлизываться Я все это умею Ведь я Ви Свободный гражданин Найт Сити В какую нам сторону ехать? Правильно еду С дороги Говна кусак! Ты что не видишь, что я здесь еду, свободный гражданин? Ладно. Нас отпустили, тем не менее, мы живы остались. Я думаю, что бы было бы, если бы я сказал, что я один здесь, что там помоечные пакеты сами по себе, ой, человек сбит. Но такого я не, не ожидал, не предвиден. Выдан ордер на мой арест. Черт, скорее, скорее, скорее, уезжаем отсюда, линяем. Как неудобно. Здесь физика машины такая себе, кстати говоря. До GTA далековато, мне кажется, еще. Так аккуратненько, аккуратненько. Все покинули место встречи, место, точнее место, где меня хотели загрести. Я застрял. Это машина слишком толстая для этого прохода. Ну давай. Давай жги резину, бро, жги резину. Фак! Ладно, выходи. Ещё выйти не смогу, небось. не смог. Ладно, прощай, машина, я добегу. 200 метров, фигня. Мне вот самое стрёмное, мне не хочется... Знаете, на два фронта работать. Мне... Как бы я человек чести и человек слова. Соответственно, если я сказал, что я с Декстером работаю, я работаю с Декстером. Так. Как здесь пролезть? А, можно просто обойти. Так вот, блин, паркур начинается, походу. Опа! Вот это да, Мерседж настоящий. 70 метров. Вот это я сократил. Красиво прыгал. Очень красиво. Так вот. Потом мне не хочется краснеть перед Дексом, что типа а кого фига ты вот на ту бабу стал работать? Да. А какого Может, фига? О, Джекей, здоров. Что надо. Так... Я там, не знаю, пошли к мальстрему, долго ждешь? Кажется, ты теперь ездишь на Арче. Я, я, я, я не знаю, что это значит. Алло. Вот это вот Назария, кто там звенит? Ладно, давай пошли к мальстрему. Короче, Декс уже купил у мальстремовцев бота. Неясно только, захотят ли они его теперь отдавать. Он заплатил им вперед, ехали. Ладно, хер с ним Бот так бот Как будем его вытаскивать? Так, сомневаюсь, что мы договоримся А я, я бы мог бы купить, да? Если бы деньги Ну да, ладно Думаю, по-хорошему не получится Это ж мальстрем. У банд правила простые Кто сильнее, то ты прав Или ты всех ебешь, Или ебут тебя Хорошие, хорошие фразы Ромовый ад. Вперед. Посмотрим на этих уродов. Ладно. Мне вот интересно, гарантировали Давай бы туча. вот эти вот 10 тысяч баксов. Посмотрим, постит ли нас. Я поеду. У -у -у. А, вот как назло. Я этих сучар на дух не переношу. Почему а чем они отличаются от других? Вот возьми, Валентина. Они почитают Бога и Санта-Мадре. И честь для них тоже кое-что значит. Знаешь, чего им надо, как они живут, и что... У меня граната есть? У меня это граната выстремом. есть! Хуй совершить быстро атаку. Как мы можем совершить быстро атаку? Вот так, хоп! Очень быстрая атака. Так, погодите, а как нам в зайти в инвентарь, снаряжение? Мы же еще можем вот это использовать. Да, детка? Вот! Все, вот с этим мы придем. Так вот, я думаю, гарантировали бы те деньги успешное завершение миссии. Мне кажется, мы все равно бы сейчас Махач устраивали. Поэтому, в принципе, не важно. Пусть а, оружие спрятать. Мы здесь миром. С миром. Вы кто такие, я вас не звал. Мы Нам нужен Ройс. Мы Главный зал, мы вас ждали Окей О, нет, турели Все, все хорошо Забрать да, уютно тут Пару фикусов поищу Мне Я здесь не, не нравится, раз, Джеки Готовились. Ой, ёпки, блять. Для фабрики жратвы у них тут Очень неплохая охрана Да, техника, наверное, вся с конвоя Представляю, как эти в ней копоши. Тысяча ударов в секунду. Я не верил своим глазам. На миг мне показалось, что Джессика заменила их на бракованную опти оптику кероси кир или кироси, кироси, по пока я спала. Я отбросил эту глупую мысль и на секунду зажмурилась, но ничего не изменилось. Вместо родного лица передо мной был хромированный череп, который еще недавно скрывал искусственная кожа. Под распахнутой крышкой был электронный мозг. Джейсон, сын гендиректора Фьючер тех, Парень моей мечты оказался андроидом. Мы смотрели друг на друга в неловком молчании. Я спрашивал себя, неужели взгляд его прекрасных голубых глаз был лишь имитацией, созданной эмоциональным алгоритмом? Неужели он не испытывал ко мне настоящих чувств? Ни разу? Ни разу? Алекс, ты все не так поняла, умоляюще сказал он. В его голосе был слышен страх, настолько искренне, что я почти поверила в свою ошибку. «Да, наверняка!» — мой ответ вышел одновременно и извительным и жалобным. Повезло так повезло. Первый и последний парень, в которого я влюбилась, оказался материнской платой на ножках. «Нет, ты!» — Джейсон вдруг замолчал и неуверенно улыбнулся. «Погоди, ты сказала, влюбилась?» «Мой кардиоимплант забился чаще, а к щекам прилила кровь. Может, все-таки есть надежда?» Может в этом теле из хрома, проводов и пластмассы еще осталось что-то от настоящего Джейсона Кадаласа? Раз его отец спроектировал для меня искусственное сердце, значит мог собрать для, для своего сына новый мозг. Вопрос только, зачем? И, Окей. Так, это что? Еще один чип. Ага. Нет, потом почитаем. 20 метров до жесткого махача. Так, собираем лут, чтобы получить новый предмет Сейчас мы его как раз таки Снаряжение Что за новый предмет? У него... О, хорош Все, броня есть То, что надо Джеки Я боюсь Что за мина? Что за мина? Не знаю Не жмется Опять мина Джеки, почему ты молчишь? Спокойно, они нас просто пугают. Держим лицо, мы не боимся. Попасть в главный цех All Foods. Так. Вижу, хорошо. А ты влев, ты это мне? Это я баран. Это робот. Нет, это человек. Прости, спутал тебя с роботом. Туда. Подожди меня, Ви, я иду <свист> Спокойно, Ви Не залупайся Мы Хорошо. на их территории Я правильно сделал, что... Опа, здрасте Чего вам надо? Где Ройс? Мне нужен болт У вас есть бот Модель мт 0 д 12 Его <свист> называют болт Ну, допустим Тебе-то что? Меня прислал человек, который заплатил Брику за болта. Мне надо его забрать. Я могу поговорить прямо с Ройсом, если надо. Не, будешь говорить со мной. Я Дум-дум. На диван, бля, Окей. Okay. Дум-дум. Дум-дом -дум приказал. Пошли, Джеки. Здоров. А ты кто? Туп-туп? Надеюсь. Блин, сколько у тебя глаз! Сколько у тебя глаз? Дум-дум, громила, банда Мальстрим. Давай, Джеки. Нет, нет, Джеки. Сам же сказал не выпендриваться, мы на их территории. какие-то стрёмные ребят, вы как будто бы такой, из Borderlands. Думаю. Я пас. Спасибо, не употребляю. А это, конечно же, их разозлит. Но я не знаю, чем вы больны, какими вирусами. Ну и пожалуйста, мутила правильный. Так. Почему вы такие красавцы? Прическа как вот у меня. Вот он. Болт. Модель NT0 D1.2. Так, покажи мне его. Да пожалуйста. Хитровыебанная штука. Динамическая броня с термооптическим камуфляжем. Контроллер Вора! Когнитивная все приводы... Погоди, а если А если ногой пнуть Смотри, будет. Он будет равновесие держать Прям Бостон Динамикс какой-то Круто можно и ну как Сойдет Ладно, сойдет мы типа такие крутые, не впечатляемся. Следи, сука, какой, привередливый. Бабло вперед. Брик все получил. Мы в расчете. Брик вс получил. Ну и где ты здесь видишь Брика, а? А ты думаешь, сейчас она платит дважды? Да брось, нельзя же платить за одно и то же два раза. А тут не ты решаешь, что можно, а что нельзя.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 Джейки спокойно. Daxter, Daxter, Живя, Не могу обезведеть. Достать. Хорош! Тебя переживет. Просил передать привет. Теперь, D -Shot. D -Shot. Теперь подумаешь над моим предложением. Так. Блин. Я, замкнул, что Я не могу ничего, другого выбора нету. Coastal... О, нет. <с baroda> а! Так. Где мое второе оружие? Вот! Очень хотел тебя применить. Gonna die! Аппачт, быстрая атака! Быстрая атака прикладом. Как тебе такое? Да быстрее перезаряжайся, Ви. Все. А. Джеки, ты в порядке? Есть! Все, добивай его, добивай. Посраке. чтоб схватить, давайте схватим его. И, конечно же, вот же ты останешься жить и потом расскажешь о том, какие мы крутые. А -а -а. Так. И обобрать, обобрать. Оружие с рикошетящими пулями. Прекрасно. Спустя. Я не прочитал, надо было прочитать. Да, сейчас, погоди улучшение культовых предметов. Вы получили культовый предмет Л -л -л -л -л -л. при создании каждой новой версии старая уничтожается. Культовые предметы можно улучшать так же, как любые другое оружие и предметы. Так вы сможете повышать его уровень и показатели, чтобы пользоваться им на протяжении всей игры. Все, все, все забрал, все забрал. Кажется, теперь все забрал. Фух. Так, бот. Все наше и боты контроля. Так, подготовку боевых устройств Чтобы быстро применить гранту в бою Поместить ее в ячейку для боевых устройств В снаряжении Так, я даже не помню, какую я там нажал кнопку Чтобы бомбу Заюзать Окей Перезарядить Я перезарядил Прикольная, блин Очень напряженный момент Это ж конвейер. Вообще, я думал, ты любишь мясо. Так, все взяли, все взяли. Нет пути. Оу. Куда ты хочешь, чтобы мы пошли? Я понял. Джеки, ты здесь уже? Умница. И дай бог тебя убьют. Я не хочу, чтобы тебя убивали. Ты мне слишком нравишься. В какую сторону? А. Все, никто нам не, не угрожает здесь больше. О, нет, я слышу. Опа, тихо. Тут все просматривается. Осторожно. Давай, я понял. В какую сторону идти? Вижу. Так. Что это боеприпасы так почему он не зумится стоп а мы что можем с этим сделать отвлечение врагов или взлом протокола а что это вообще такое прожектор давайте отвлечем врагов враг отличался отвлечался ты враг ой боже ж мой стоп палец эта камера палит, надо убрать ее. Сейчас мы это сделаем, погодите. Сейчас мы вот так это сделаем. Так, контроль камер Выключить. Есть. Камера номер два. Выключить. Все, больше нигде не просматривается. Раз, два... Что можем сделать с ним? Взлом протокола. И что у нас будет? 1С. Погоди. Почему 5? 5? 1С я же нажал. 1С. Установлено. Фух, хорошо, ладно. Пусть будет так. Все демоны отправлены. И теперь это что значит? Мы можем сделать замыкание ему. Ох, хорошо. Да. Да, да, да, да. Нет, Чш -чш -чш. Тихо, чё ты встал? А? Давай, давай, давай, давай, есть. Все, ты умрешь. Ты у меня сегодня умрешь, отца. Последний чувак остался. Стоп. Лутаем Взять Да, да, да, да, да Сейчас надо, надо, я хочу это снаряжение Вот это снаряжение Погодите, мы можем еще и сюда вставить а, Вот это пушкенция Все, есть Прицел даже можем установить Кайф, кайф, кайф, кайф. Нет, нет, нет, не волнуйся я атакую только сзади. Атакую только сзади, я сказала она, а ты будешь жить. Я сегодня добрый. Все, забрать, забрать, забрать. Кажется, никого больше нету. О! Где? Где еще один чувак? Не знаю, я не вижу его. Продолжаем. Вот здесь стоит, да? Сейчас придет сюда, да? Хм. Молодец, прячемся. Нет! Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, ты... кажется, это Кажется, это... нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Аккуратненько Он грохнуть. Есть. Он выкашивает наших! Еще один. Есть. Прекрасные хедшоты. Там камера. Надо обезвредить. Что это? Это камера, да. Значит, надо ее просто выключить. Все. Все. Все взяли. Патрончиков. И припасов. У меня с КП. Где? Где, Джек? Я не вижу. Опа, нас увидели. Ой, блин. Это Джек. Ладно. Тихо, тихо, тихо. Дайте сюда. В другую сторону. Джек, ты как там? Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Все, он меня уже давно спалил, мне уже не хочется, как-то поставил идти, мне хочется. Вон он ты где? Есть. О, все нормально? Так, ну это легкие противники повезло. Вау! Это просто очень крутое оружие у меня, так быстро выносит их. Перегрев? Что за перегрев? Что за? Что за перегрев я не понимаю? А, вон далеки! Сюда не Тут не хватает этой системы, как в Falloutе. Осталось 117 патронов. нас поймает? Опа! Брахло, брахло, бахло! Опять перегрев какой-то. я, я, я что-то не понял, за чего перегрев происходит? Ну, навались, тебя тихо, тихо, тихо, тихо. не видят? Или вид. Они уже знают, да, что они? А... я не понимаю, что происходит. Давай быстрее! О боже мой! Так, живы? Живы? продолжаем движение. Вон, чувак! Воу! Опять! О, мадам! Во! Прикольненько! Сломалась! Сломалась! Ломайся до конца, пожалуйста. Я даже не смотрю, что я подбираюсь, если честно. Прячусь, прячусь, прячусь. Вон. Хорошо. Сейчас подход сзади. Какой подкат был хороший. О! Запинуйте, блядь, сейчас. Запинайте прикладом говна кусок. Вон еще один. А? Есть Ух Столько всего я продам, я чувствую сегодня Так, все мы, мы спок Все, спокойно, да? Все отлично, музыка прекратилась Нам вот сюда кажется Или куда? Джеки, давай, навигация А, вижу Камера Выключить. Одна есть. Лишу эту дверь. Просто уходим сюда. Есть. Чувак, ты со мной? Ладно, он придет, я думаю. Я думаю, он не маленький. Найдет сам дорогу. Слушаем. Слушайте, я уже столько чипов подобрал с сообщениями. Их... Они на каждом углу валяются. Бедные разработчики. Они столько писали вот этих текстов всяких. Их прикольность их читать, на самом деле. Они интересны тем понимать. Так, давайте что-нибудь с этим чуваком сделаем. Замыкание ему замутим. Ай! Ты знаешь, от меня не спрятаться. В смысле, выдать расположение. Что это значит? Что за... Получается, смотрите, я ему послал какую-то тему, замыкания и в итоге выдал свое месторасположение. Не понимаю, как это работает. Пока не, не втупляю, надо было больше туториалов проходить. Так, а как мы, как мы, как мы бомбу избрали? А, прекрасно прекрасно так вот так мы нажимаем по-моему сейчас вот вот так во неплохо и потом просто добиваем лежачих Джеки Джеки ранил как посмел не волнуйся Джеки все в порядке Вглядывает, смотри, красавец. <звы> Нифига себе! Как он хитро меня прибил! Как он хитро меня прибил. Неужели мы все заново сейчас будем делать? А, нет, мы в итоге в этом месте, так что все окей. Поэтому просто вырубаем чувака. Так, что мы можем сделать сейчас? Давайте-ка. Ууу! Как ты, блин, ладно, у меня уже увидела, все. Давайте кинем туда. Эпа! Надо бы вниз спуститься, так. Вот, блин, тут Джеки ты напугал меня. Потому что двоих вынесли. Опять начинает начинаю перегреваться. Значит, терпим. Все? Все, кажется. Смотри, он корчится от боли. Я его, получается, не убил, а просто ранил. Аккуратней, аккуратней. Я перегреваюсь, Джеки. Придумай что-нибудь. Ох, вообще тихая миссия получилась Да что тебя а? Хорош вот это я Путь к отступлению 45 метров Вообще под осталось Вперед Ой, как прокатился слишком не, не перекатиться бы звук был. Фу. Машина. Это машина. Хорошо. Обнаружен посторонние посторонние враги предупреждены. Окей, хорошо. Я не знаю, это мне. Я, конечно, попробую по стелса здесь пройти, но, блин, слишком видно. Ладно. Используем отвлечение врагов. Нет, не смотри, не смотри. Он с нас прыгает. Аккуратненько. Не понял. Это вс ⁇ Ч ⁇ -ч ⁇ Осторожно. А то нас поймает? Вот этот проблемный чувак. А он Джеки увидит, интересно, если тот Скрой, спалится. Давайте вот этим отвлечем. Ну? Прячься быстро. Вот сюда. Стоп, нет, нет, нет. Это наше. Это наше. Это наша уникальная возможность. Тихо, блин, прям иду за ним. Ладно, все, спать. Так взять тело а поднять тело тихо тихо тихо нет вы ничего не видите вы ничего не видите вообще ничего все бросить а да я слышу обнаружено тело враги предупреждены а ага. они увидели куда а вот ну, увидели, так увидели. Так, нужно вот этим отвлекись. Ой, блин, как было близко. Тебе повезло, что я не такой уж и злой, потому что ты сейчас просто потеряешь сознание, но не умрешь. Пару раз пнуть я. Все, наш. Он у нас в руках. Давай сваливать. Да. Я О, я тоже. Пошли. Давай, а это что такое? Какой-то крутой предмет взяли и, и патроны к нему. Где? Ты где? А, вот иди. Сейчас я не могу просто так уйти. Тут надо все подбирать. Это, знаете, так. Это... Я в таких играх всегда просто бездумно собираю мусор, не, даже не читаю, что это такое. Мне кажется, можно было сделать здесь меньше предметов. И просто ты видишь их мало, но ты сразу можешь часть времени оценить, что это за предметы, нужен ли он тебе в инвентаре. А не вот так, что то просто берешь, берешь, набираешь, набираешь. Я просто даже интересно, сколько там у меня снаряжения. Я даже не вижу. А, вот рюкзак. Просто хлам, хлам, хлам, хлам, хлам, хлам, хлам. Без понятия, что это такое. Сейчас, Джеки, сейчас все будет. Мы можем машину досесть? Нет. Бухло и коробки сами разрушаются. Ладно, это признак полтергейста. Я это не люблю. Уходим. Все, гол. Милитя, у них эти дроны в каждой дыре. Давай за ворота, там поговори. Давай, давай. <мелит> Мы бесплатно достали, пожалуйста, будь добра. Новичок. <мелит> Джеки так вообще стал. Нам проблемы нужны. И что теперь? Нам проблем не нужны. На сегодня проблем хватит. Да, тебе уж точно. Сегодня я хотела наказать Ройса по справедливости. Просто абстрагировался, чувак. Я пойду. Без тебя у меня ничего бы не получилось. Пойдем, Джеки. Оставь себе болта, и мы в расчете. А, а вот Проверить как. Отцепить район. пошли пошли пошли пошли пошли а поговорить думал, мы оттуда уже не выйдем хорошая работа джек спасибо джек ты крут но ты тоже а что такое то с тобой все нормально да просто хотел короче мы хорошие напарники мне нравится как мы работаем а, -а, -а тоже, так и... мило мне тоже. А, я люблю тебя. Эй, дай знать Дексу, что болт у нас. Потом предлагаю завалиться в посмертие. И обмыть это дело. Айлуй, Губи. Что ж, задание поговорить. Позвонить Дексу. Как дела на фронтах, мистер Ви? Вот у меня. И как прошло? Неприятности были? И что там насчет милитиха. Само собой были проблемы. Ройс на вертел твой договор с Бриком. Как ты его уломал? С помощью Джеки корпорации? без меня уехал. Я видел стаут. И что? И мы с ней не сработались. Бедная Мерит. Наверняка ее вызвали на ковер после вашего неудачного свидания. Да как ты сумел убедить Ройса расстаться с болтом? Единственным способом, который всегда работает. Силой. Ты крепкий орешек, мистер Ви. У меня все готово. Что дальше по плану? У тебя по плану выполнить мой заказ. То есть забрать биочи. Давай поговорим в посмертии. Подъезжай. Отлично. Скоро буду. А, мы там из Джеки хотели бухнуть, так что да. Все очень удобно. Где-то наша машина. 80 метров. Классно доставили. Не в ту сторону. Ладно, задание выполнили. Было напряженно. Мне понравилось. Честно скажу. А, так, теперь нам надо как-то это все дело объехать. А, в принципе, не страшно. Все реализуемо. Девушка, долго будете здесь стоять? Отвечаю. 1200 километров. Ну что, прокатимся по городу? Ох, это музыка. Каждый раз думаю, слышу ее и думаю, такой, не забанит ли мне видос за это? Не обрубит ли мне за это что-нибудь? Вы думаете, я бесплатно эти ролики делал сейчас? Нефиг мне больше делать <свят> Хорош проехал, отлично Но ну, город выглядит довольно-таки пустым сейчас людей нету, может быть, не знаю, потому что все на работе О, мы здесь были Знакомые места проезжают всегда интересно Особенно, знаете, когда первый раз играешь в такие игры такой, блин, это огромный город Вообще непонятно, где, что, куда А потом ты с каждым разом все начинаешь Больше и больше всю карту представлять И она кажется даже не, не особо-то и большой Ты можешь без навигатора уже приехать Вот это красиво выглядит Вот мы поболтали и уже ой, И уже на месте находимся практически 150 метров Кстати, у нас еще ведь бои Без правил Главное правило. Никаких правил. Воу. Не ожидал. Ой. Прекрати. Прекрати. <рекрати> Зачем? Чувак такой, его даже ругаться на меня. Пожалуйста. Дайте проехать. Дай проехать. Не, не падай под машину, сам упал. С кем, с кем ты болтаешь? Наконец-то, Холмс! Как там сеньор Уэллс? Что нового у сеньоры Да ничего. Беспокоится за меня.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 Ты Кейн? Да что ты. Офигеть, да? Это тысячу лет назад было, когда людей еще хоронили по-человечески. А как часто хоронит, интересно. Вы кто такие, детки? Так, друзья, Декса... Сейчас. Я Ви, а это Джеки Уэллс. Да что ты. И мне это что-то скажет? Скоро скажет. Мы пришли к Дексу. Эй, Декс, а тут двое на входе. Говорят, они к тебе. Да? Ну, ладно. Сказал еще занят. Возьмите себе пока что-нибудь выйдет. Мы и так собирались. А? Блин, ну не знаю. Вот Мне кажется, это фриквость жесткая какая-то вот. Не трудно представить, что когда-то люди будут сильно кайфовать от такого вида, типа, что вот это нормально, такие в Но я думаю, это неизбежно. Кому привет? Все, наша очередь. Какую? Лучший фиксер в найт разве не Декс лучший? Бестия раздавала заказы, когда Декс еще пешком под стол ходил Это ее глупо Что будете? А, выбери Ты заказывай Две текилы олд-фэшн с каплей сервеса и чили То есть два Джонни и Сильверхенда. Точно, Чика. кто сделал всю домашку? А мою сожрала собака. У нас традиция. Называем напитки в честь всегда. А как заслужить напиток в свою честь? Интересно, что <coughs> нужно сделать, чтобы в твою честь назвали коктейль? Отдать концы. <coughs> так чтобы весь город о тебе говорил, желательно назад. Хераси, какая красивая традиция. Окей, okay. выпить за Найт-Сити. Так, слишком высокая цена. Ну да, живых легенд не бывает. За то, что мы разбогатеем. За ограбление века. Ну, да, за разбогатели. За то, чтобы мы разбогатели. Мне кажется, сейчас что-то пойдет не так естественно. Эй, <кхем> Смерть небольшая плата за то, чтобы стать легендой. Начало О, смотрите. 8, как легенда. А смерть. Это так. Просто финальный аккорд. Кстати, меня зовут Джеки Уэллс. Хочешь свой рецепт продиктовать? Mm, давай. 100 граммов водки со льдом, сок лайма, имбирное пиво и, главное, капельку любви. Окей, я запомню. Вы вроде как новая находка декса? Выполняем его заказ. Мистер Дэшон вас ждет. Так, откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь? Это часть моей работы? Думаешь, откуда появляется репутация у наемников, Если о тебе не сплетничают, тебя никто не знает. Кстати, про Декса. Он часто заходит? На самом деле он уходил, так сказать, в отпуск. Мы его два года не видели. Старый кот гуляет сам по себе, да? Ну, не знаю, где он там гулял, но пару кило точно скинул. Может, туда просто пиццу не доставляли? Ну чё, пошли. Ни пуха, ни пера. К Идёмте. Чё-то музыками мне напомнила Спасибо. Ну здорово ты, чувак. Качаешься? Ага. Я тоже боксирую. А ты что-то экзотическое практикуешь? Кэмпо, ниндзюцу? Ага. А меня бы уложил? Как думаешь? Сюда? Эста Спасибо большое. Да, эксельсиор. А, вот он. Я первый, первый, я... <ng atomic chatter> как всегда. Счастливо. Так, О, это. тибэк Ну что? Наконец-то вся семья в сборе. Первая встреча в реале. А что с болтом? Костюм ну, Миллисеха. Мы заценим. Ладно, давайте положим. Ну ладно. Чувствуйте себя как дома. Хорошая комнатка. Звукоизолированная.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 Так, это просто не мое дело, Хорошо, поэтому пока не сказал. буду сливать ее. Погулял по компеке Плаза, по местам, которые она засняла на Данс. Да, Бак ввела меня в курс дела. Значит, ты знаешь, кто наша цель. Главный наследник императора, Юрино Буарасака. Да, парень с фамилией на миллионы, и без возможности ими владеть близкий друг евгений говорю, человек слова и честь так вы <laughs> <познакомились>. <laughs> даже не стал сливать Потому ему что, <laughs> что его хотят кидать а -ай. так так давай дело. Она думает что ты там ты нам не нужен с ней что-то не то. О, то честно говоря эта паркер показалась мне странной что-то с ней не так в один вечер она пьет шампанское с юринобу а в другой уже братается со всеми в лизис Одно с другим не сходится. Я тоже заметила. Мы все тут можем сложить два и два. И если выходят пять, значит что-то от нас ускользает. Вот для этого и нужен фиксер. Если кто-то захочет вас поиметь, на его пути окажется мой каменный зад. Что-то еще? Так. Так. Она думает, что э, ты нам не нужен. Пись? Не было, давай к делу. Ну, все, мы ему внесли там немножечко информации. Ладно, не Нет, хочу, не мне хочу. Мне хотелось <свят> на меня посмотреть. Хотелось на тебя посмотреть, говоришь. Может, перейдем к делу? Ты придумал план, Декс? Да. Ладно, давай посмотрим. Мы с Дексом уже подготовили всю операцию. Сложность будет ниже некуда. Неважно, мне нужны подробности. Деломейн высаживает вас у главного входа в компеке Плаза. Входите по фальшивым удостоверениям. Бак помогает вам взломать внутреннюю сеть отеля. Вернее, я и Болт. И, наконец, вы проникаете в пентхаус и Ренобу. И забирайте биочип. И все это по-тихому. С минимальными жертвами. А лучше вообще без них. То есть, если будем заламывать сзади, да, то не убиваем. А теперь ваши вопросы. Так, дела Деламейн повезет нас туда и обратно. Какое у нас прикрытие? Расскажи о фальшивых документах. Какая у нас история? Привет, Рамон Викторина. А ты юга Конуэлл. Рамон? Допустим. И какая у нас легенда? Вы продавцы оружия. У вас переговоры с Росакой. Если спросят, вы встречаетесь с представителем их оборонного отдела Хаджиметаки. Это надо запоминать, по-любому. Еще вопросы? Так. Как мы пройдем в пентхаус? Как нам попасть в пентхаус? У Йори почти нет охраны. Сложность только в системе безопасности. Чтобы ее отключить, нужно устранить Резидента Компеки. Это элитный раннер, который мониторит сеть отелей круглые сутки. Проблема в том, что комнату Резидента можно открыть только изнутри. Погоди. Как же мы попадем в комнату, в которую нельзя попасть? Поверь, какая бы проблема у нас ни возникла, Тибак найдет для нее решение. Тут как раз в игру вступает болт. Вам надо запустить его в вентиляцию, провести куда нужно и заставить Резидента немного отдохнуть. Болта придется оставить с ним. Зато я смогу растелить перед вами ковровую дорожку прямо в пентхаус. Еще вопросы? Мы едем до Доломейном? Это же лучшее такси в Найт-Сити. На Дамаль. всегда работает только с лучшими. Доломейн никогда не подводит. Кому нужны мерзкие таксисты, если безупречный Скин может с комфортом довести тебя из пункта А в пункт Б? И кто б знал, как он каждый год обновляет лицензию. Если все пойдет по плану, Доломейн привезет вас сюда. Если возникнут проблемы, он поедет на явку. Это куда? В мотель Ноутелл. No Тихое место, вопросов не задают. Там придумаем новый план, но я уверен, что это не понадобится. Еще вопросы? Я узнал все, что хотел. Вот и славно. У меня вопрос. Когда обсудим то, ради чего мы это затеяли? С новичками я не торгуюсь. Ставка всегда одна. 30%. Чего? Сколько? Так я оцениваю ваш вклад. У каждого в этом спектакле своя роль и свои риски. Так, что-то как-то маловато. Надавить, может быть, на него? Да, как-то маловато. Эй, погоди-ка, друг. А кто достал болта? Кто вытащил инфу из брейнданса? Мы лезем в отель, где на каждом углу люди арасаки Ради какой-то пластмаски у сына и главного. Мы работаем. А кто дает вам надежный план, транспорт, нетраннера и информацию? Хотите дальше торговаться? Так, Эдин, тут... И тут не главное, так. Э -э, мистер Ви? Давайте попробуем поднажать. Джек Правдекс, мы заслуживаем намного больше, чем 30%. Ладно, 35 и не процентом больше. Договорились. Конфликт исчерплен. Хм. Давно со мной никто не торговался. Это даже забавно. И последнее. В компейке нельзя проносить оружие, вас не пустят через рамки. Стволы придется оставить в тачке, а болт упаковать в чемодан. Я достал вам нормальный шмот. Переоденьтесь. Чидо! Спасибо. Не хочу торопить события, но когда ждать оде? Все зависит от мисс Паркера, но думаю, через неделю. Максимум две. А нам что делать эти две недели? Питаться воздухом? Сидеть тихо и не высовываться. а Арасака будет на насторожать. Один чувак сказал, что жизнь есть пир. Глупо уходить голодным, но глупо и нажраться. Карета ждет снаружи. Я тоже сваливаю. Надо подготовиться, пока есть время до операции. Если остались вопросы, задавайте сейчас. Так, как тебе планы? Вы с Дексом давно знакомы? Ты давно знакома с Дексом? А что? Ну, знаешь, народ на улицах разное говорит. Все, что мы слышим, это мнение, а не факт. Марк Аврелий сказал. Ха. И ты тоже философ. Удивительно, что Дэкс тебя любит. Спасибо, что помогла с мусорщиками. пары мясников меньше, уже хорошо. Ха. Мэрия нас еще благодарить должна. Что думаешь про это дело? Ну, я надеюсь после него купить себе виллу на Трити и послать в киберпространство ко всем херам. Пришлёшь мне? Что-то пойдет чертовски не так. Ничего личного, но я хочу сжечь за собой все мосты и начать заново. Окей. Вроде нет вопросов. Ну, за работу. Ну, так что, ты готов? Все хотят по-быстрому урвать и больше не париться. Готов. Все, встать. Поехали. Чего ждать-то? Как чего? Богатство. Да, я так думал, что сейчас будет затемнение. Все, на сегодня хватит. Сейчас сохранится только. Сохраниться можно, ефигест? Вас приветствует сервис Толомэйн. Оставьте все проблемы за дверью нашего такси. Ёб твою мать. Очень на это надеюсь, Чумба. Не вижу повода употреблять ненормативную лексику. Да? А помнишь, как я хотел тебя нанять на мальчишник моего двоюродного брата? К сожалению, мы не принимаем такие заказы. Я три месяца бабки собирал. Слушай, они решили, что это клевый дизайн, располагающий. Кто со стремнейшей рожой на тебя смотрит, Дракула какой-то. Так, нельзя сохраниться, да? Через порт. Спасибо. Активирован пакет Accelsior. Accelsior? <реш> Дело набирает обороты. А что такое? чего ты так возбудился? Сейчас покажу. Смотри. Доломейн, давай боевой режим. Прошу прощения, но в данный момент вашей жизни ничто не угрожает? Ну, ладно. Ну вообще он, хотя армию Арасаки может выкосить, если понадобится. Так, Т -т -т -т -т что еще включено в этот пакет? А что еще включает Эксельсио? Полное медицинское страхование, в том числе покрытие расходов на похороны в случае смерти пассажиров в салоне. Блин, что ты каркаешь-то раньше времени? Экс прямо расщедрился. Ну, по крайней мере, мы знаем, на что пошли его 65%. Экссельсир. Вот теперь я чувствую, что въезжаю выше ливку. Не радуйся раньше времени. Mm -hmm. Мы в нее пока еще не въехали. Мне кажется, чем. что он умрет. Мне Это кажется, чел. ты начинаешь терять свою стальную хватку. А мне кажется, что тебе внезапно захотелось до меня доебаться. Просто перестань фантазировать и сосредоточься. Нам еще работать. Да я никогда в жизни не был таким сосредоточенным, блять. Я скажу, почему я так себя веду. Вся моя ебаная жизнь прошла на дне, Ви, и я туда не вернусь. Он, звонок. Привет, как дела? Плюс у нее еще женщина же появилась, и он, она за него волнуется. Нет, мы уже скоро будем в отеле. Я установила прямое соединение, чтобы вести вас через компейты. Ви позвонит Джеку, проверим синхронизацию на всякий случай.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 Ну что, похоже, все работает. С Я на связи. Спасибо, что выбрали сервис Деломей. Желаю удачи. Ох, она нам понадобится. возвращения. Пожалуйста, жди. Сколько же я этого ждал? А с оружием туда нельзя. Ну что, Юга? Вперед? Ну все, мы делаем сейв. Да, вот теперь можно. И на этом мы с вами закончим играть в Киберпанк 2077. На сегодня, может быть, продолжим в следующий раз. Может быть. Может быть, не знаю. Я очень на это надеюсь Чем больше лайков, тем больше вероятность Также пишите ваши комментарии, что вы думаете По поводу этой игры, по поводу моих решений в ней Пишите также ваши Просто, э, может быть, вы уже играли В эту игру и ваш experience, какой у вас был Здесь, мне тоже будет интересно посмотреть Также не забывайте поступать во все Мои соцсети, подписываться, конечно же На этот канал, если вы здесь впервые Подписывайтесь прямо сейчас станьте с доской своими, также не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать новые Видосы, ну а с вами был Юджин и всем. Eeeh, a un piace.